Расстройство аутистического спектра – это группа сложных расстройств развития мозга. В большинстве случаев развитие нарушено с младенчества, и только с небольшими исключениями расстройства появляются в первые пять лет. Симптомы аутизма совершенно разнообразны, и на сегодняшний день не существует методик и лекарств, способных его вылечить. Признаки аутизма начинают проявляться в первые три года жизни. Дети с аутизмом живут как бы в своем мире. Нарушения в поведениях обусловлены в какой-то мере ощущением сенсорного дискомфорта. Отсюда могут появляться и некие повторяющиеся движения, тяга к привычной обстановке, задержка либо отсутствие речи, слабый интерес к игрушкам, частые истерики, отсутствие общения с другими детьми, слабость инстинкта сохранения, неровность в физических и вербальных навыках. Присутствие этих признаков указывает на то, что у ребенка есть признаки задержки развития и он находится в группе риска. В этом случае его необходимо обследовать, чтобы удостовериться в том, что он развивается нормально. Если диагноз будет поставлен до полутора лет и своевременно проведены комплексные коррекционные мероприятия, то ситуацию можно выправить и ребенок приспособится к жизни в обществе. Раннее вмешательство дает хорошую возможность для поддержки здорового развития и успешности на протяжении всей жизни. Что объединяет таких известных личностей, как Альберт Эйнштейн и Ван Гог? Ученые пришли к выводу – великие умы проявляли все признаки синдрома Аспергера, а это одна из форм аутизма. К обладателям этого диагноза также причисляют Энди Уорхола, Вуди Аллена, Марии Кюри и еще целый ряд гениальных и выдающихся деятелей культуры, науки и искусства из наших современников это, например, Билл Гейтс, Лионель Месси, Энтони Хопкинс и другие известные люди. Сегодня аутизмом страдает каждый сотый житель планеты. Это 67 миллионов человек по всему миру. Число людей, страдающих отклонением в развитии, стремительно растет. По прогнозам ученых, в 2020 году этим расстройством будет страдать каждый 30-й житель планеты, а еще через пять лет – каждый второй. В США определили, что многим детям с аутизмом полезен прикладной анализ поведения ABA с последующей терапией. В США в области сервисов для людей с аутизмом расходы для взрослых в три раза превышают расходы для детей. Но принятие специального закона позволяет создавать сберегательные счета с налоговыми льготами, что обеспечивает в случае аутизма доступ к медицинскому лечению и терапии. В Израиле за последние десятилетия на 200% выросло число людей с диагнозом аутизм. Ассигнования для их помощи увеличены до 350 миллионов шекелей в год. В стране существуют коррекционные программы. В зависимости от тяжести заболевания дети с аутизмом могут учиться и в обычных школах, и в спецклассах. Также доступны подготовительные курсы для поступления в ВУЗы и возможность трудоустройства. В России с 2016 года реализуются программы по комплексному сопровождению детей с расстройством аутистического спектра. В Казахстане официально зарегистрировано более 3000 детей с аутизмом. По негласной статистике в Казахстане их более 30 тысяч. А согласно оценкам экспертов, приблизительное количество детей с таким диагнозом и задержками развития может достигать 300 тысяч. И я, как мама ребенка с аутизмом, считаю, что в Казахстане давно назрела необходимость внедрения передовых методик ранней диагностики аутизма, ментальных нарушений. Мы узнали о диагнозе только год назад, 4 года, это очень поздно. В передовых странах это происходит намного раньше. В грудном возрасте уже можно распознать признаки аутизма. Считаю, что в Казахстане назрела необходимость внедрения ранней диагностики по аутизму от 0 до 3 лет и старше, так как это делается в Израиле в США в США, в Европе. Нашим детям это необходимо уже здесь и сейчас. Наши трудности начались с раннего возраста, так как нас не брали ни в один детский садик, по причине того, что не было специалистов, кто мог бы работать с нашими детьми. У наших детей поведенческие нарушения и отставание от развития, поэтому нашим детям нужен особый подход. Мы хотим, чтобы детские садики принимали наших детей в обычные группы, чтобы и наши дети находились со здоровыми детьми. К сожалению, на данный момент всего этого нету. Наши детей изолируют от общества. Мы обучаемся в обычной школе по программе «Инклюзия». Программа эта требует хорошего колоссального вмешательства со стороны органов образования. Программы как таковой нету. Она есть на бумаге, но в деле ее нет. Нет учебников, нет методичек, нет э, обученных педагогов специально под инклюзию. Для таких деток по программе «Инклюзия» должны специально обученные быть педагоги, разработанные специальные программы под каждого индивидуально, так как ребенок идет с особенностями, но у каждого особенность есть своя. А, наши дети имеют э, такой диагноз, задержка в развитии, они растут, после окончания школы им некуда идти, к сожалению, они вынуждены сидеть дома. В колледжах и училищах нет специальных программ и педагогов, кто может обучать наших детей с аутизмом и с ментальным нарушением. Надо предусмотреть этот вид обучения. Нужно, чтобы правительство создало условия трудоустройства людей с особыми потребностями. К примеру, за рубежом при приеме таких людей на работу работодатель получает пакет льгот. У них есть стимул и мотивация. Люди с инвалидностью работают наравне со всеми, имеют равные права. В Казахстане тоже нужны комплексные меры. В целом, надо менять сознание людей и внедрять принцип инклюзивного общества, как это делается в передовых странах мира. Когда другие люди видят э, поведение нашего ребенка, э, многие оценивают это как избалованность, невоспитанность и негативно оценивают родители, которые находятся рядом. Все думают, что мы их не воспитываем и балуем, и поэтому они себя так ведут. Но на самом деле это могут быть проявления аутизма, и если с помощью информирования все будут знать об этом и будут относиться с пониманием, и на нам, родителям, будет намного проще и легче э реабилитировать их и стараться корректировать их поведение. Мы надеемся на лучшее будущее для наших детей и надеемся на равные возможности и понимание со стороны общества. Айнар Когамды Корнынг мақсаты аутизм и лекше кажеттіліктер бар балалармен жетімдердің жахсарту. жақсарту, Казахстандағы жүйелік өзгерістерді қабылдау. Бездунбалдар, Миссией нашего общественного фонда ⁇ НАР ⁇ является продвижение системных реформ в Казахстане для улучшения жизни детей с аутизмом, детей с особыми потребностями и сирот. Основной задачей фонда является создание комплексной поддержки особенных детей. Это ранняя диагностика, инклюзивные группы в садиках, инклюзивные классы в обычных школах, обучение профессиям и трудоустройство, а также дальнейшая социализация и реабилитация наших детей. Важную роль мы придаем сотрудничеству с правительством, государственными органами и НПО. Мы добьемся того, чтобы дети с особенностями жили в комфортной среде, имели равные права и возможности. Только так, сообща, мы сможем изменить устоявшиеся стереотипы нашего общества и повысить уровень жизни в соответствии с мировыми стандартами. Каждый ребенок должен быть счастливым.